Реально. Вообще, тут лучше вести здоровый образ жизни. В этом одаране. Завтра точно проснусь в 6 утра. Лохис ты или не Лохис, проходи, мой друг, дорогой. Ждем тебя. В глубинке России это увидеть удивительно. Вы можете оплоснуться, по причине того, что жарко. Ох, не поверите. Смотрите, кто в сапире сидит там, скотина? Как вы думаете, кто это? Короче, мой совет, дорогие друзья. Не бухайте, пацаны, не бухайте реально вообще тут лучше вести здоровый образ жизни в этом адаране завтра точно проснусь в 6 утра посмотрите мою хлебало она уже красная как у срака получится или нет я буду стараться просто солнца нет как таковым небо затянуто но ты почему-то сгораешь потому что северный человек Россиянин, блин, ничего не измени. Как говорится, гены не обманешь. Все равно вот я краснею. Все горит, все болит. А тут вообще все трэш. Полный трэш. Все. Сгорел за один день. Все это время я футболку даже ни разу не снял. Даже не понимаю. Очень спекаюсь. Прям как горячий пирожок. Иду в сторону. Как он правильно называется-то. Сейчас дойду, друзья, друзья, покажу. Блин, да вот этот серфинг-бар. Вот туда я и иду. Катаются, уважаемые. Растительность обширная. Об... Растительность жирная. Здравствуйте. Сейчас. Будет указатель. Welcome to Loches. Мне не нравится само название, если честно. Welcome to Loches. Это... Отель Адаран. А вот направление, куда мы идем, именно серф-бар, серф-направление Локенцу Ну, у нас в России бы это название Лохис долго бы не просуществовало. А здесь, смотрите, нормально все. Вообще, Вальтура. Ну, Лохис ты или не Лохис, проходи, мой друг, дорогой. Ждем тебя. Ну, я иду туда же. Лохис вот. серф-брейк. Бедные лохи. А точнее, чего они бедные? Тут вообще ждут их с распростертыми объятиями. Все лохи страны Российской Федерации. Тут вам все пути открыты. Только не подумайте, о то, что с ними. Нет, так чисто, нечаянно зашел. Лохи в бар Брейк. Вот он. Уже практически пришли. Диман, ты хотел попасть в Лох Сорфбарк? Нет. А ты попал? Не обижайся на меня, пожалуйста. Мы уже здесь. Вот уже сидят во Лохисы. лохесы. Ворн, волны, конечно, дикие. Все закажем пицуху, потому что до ужина еще пока продолжительный период времени. Ну вот. вот Шарики такие вечером подсвечиваются. Пойдем-дем попиться. Между прочим, пицца действительно кайфовая. Самое главное, тесто тонкое-тонкое. Здравствуйте. Так, пицца фрут демер. Так, чикинг и век, век, век. О, пицца фрут демер. Самое главное, вот смотрите, я уже пробовал пицца чикинг. Вот, чикинг хам. Huh. Класс. Потом пицца, меню. Фрут демер. Вот их надо заказать. Сейчас закажу. Не поверите, где я нахожусь. Я нахожусь в сортире отеля Адара. Но не в а каком, а в общественном. Система здесь следующая. Вот она дверь. Это подмывачка. Песка очень много здесь. Но как есть на самом деле. И сейчас Даже повешу. Это заткну сюда. Вот. Потому что эти все-таки сейчас не на ужин. И удобно знаете, чем что? Вы вот сидя на сортире, а я сижу на сортире. В Кубинке России это увидеть удивительно. Вы можете оплоснуться по причине того, что жарко. Вот он, срокодав. Кнопочку нажать и в принципе вот так вот обмыться. Ой, обмывается то, единственное, хорошей водой. Песка очень много. Если много песка, то можно вот так вот все это удовольствие смыть. Понятно? Все смывается на размах. Так, сральни он мне показал, забудьте это видео. До следующего видео увидимся. Пока. Обыкновенные сральни отеля Adorado. Ну такие срани здесь это общественные сортиры. Остров небольшой. Вот, грубо говоря, наша сральни, в которой я только что принимал купель. Вентилятор размером с 400 трубу. На самом деле он очень огромный, просто я далеко стою. Он так дует, что просто дверь готов высосать. Душевые. Ничего с подушкой, да? О, она газует нормально. Вот они душевые. Вот вытяжка размера. Где-то 40 на 40. На самом деле такие проемы, что нашим советским панелькам и не снилось. И вот еще одна такая же. О, блин. Единственное отличие порожки. Никак не привык. Очень большие порожки размером 10 сантиметров. То есть, если у тебя здесь на забилость канашка, то есть... Этот порожек тебя как бы предупреждает. Ну и бисюар. А где это наши растения бисюар? Туда херачат наши уважаемые отдыхающие. И бананомама. Вот, проросший, проросший какой-то растение. Короче, все, пора. Купаться я здесь не буду. Ох, не поверите. Смотрите, и, кто как в сапе сидит там, да, скотина. Как вы думаете, кто это? Ну, ее бабай. Только что забежал из а, за зеркало. Обыкновенная скотина ящерица. У нас там муравьи, а у них ящерица. Так, в женскую сраню я не пойду. Это женская, это мужская. Я только что отсюда. Все, надо идти. Тем более, что ужин уже наступил, а я все хожу. Пытаюсь помыться, подмыться, приготовиться к ужину. Пора ужинать. Время позднее и спать, как говорится. Так, ноги помыть забыл опять. Вечно спотыкаюсь, слишком высокая вот эта корзинка. Все, пора купаться.